Тогда скажите, что самое дорогое для человека в его жизни? Самое дорогое для человека в его жизни – это его жизнь. Таким образом, моя школа – это система, которая основывается на понимании того, что жизнь человека является самым дорогим критерием, который есть у человека. То есть обычно люди ищут счастье. А я в школе обычно говорю такие слова, не нужно искать счастье, оно у вас уже есть, потому что счастьем является наша жизнь. И после этого я даю человеку системы или даю человеку инструмент, который может помочь ему доказать себе, что жизнь является настоящей драгоценностью. И после этого человек развивает в себе концепцию, которая называется концепция понимания того, что самое дорогое для человека ⁇ это его собственная жизнь, а все остальное.